Здравствуйте, глупоуважаемые любители летных видов спорта. Хьюстон. У нас проблемы. Очередное видео в стиле хоррор. Так как сегодняшний день это просто кладезень для таких видео, друзья. Ну смотрите, нас отсекло от дома вот облачностью. Левое крыло на нее показывает. Там мы только что летали, прохода там нету. А, прямо по курсу. Мы были там тоже, там на перевальчике искали волну и так далее. В общем, снимали вот ролик про дорогу Наполеона, которая сейчас под нами как раз вот стояночка, где он стоял. И, в общем, единственный способ нам вернуться домой, это обходить сейчас через, видите, чистенько в долине Гренобля. Замечательная дорога, которая идет с Гренобля, идет вот поэтому как раз вот здесь. Подолинки. И нам нужно вот эту вот облачную массу обходить сбоку, что мы сейчас и будем делать. Но мы сейчас отгребем, мало не покажется, потому что вдоль хребта ветер. Сейчас посмотрим все это, как это будет. Будем пробовать перепрыгнуть эту облачность, вот это здесь капканище. Посмотрим. Получится у нас это или нет нормально. Закрывай, поставь, да, минус два двойка нормально. Не, не, не, не четверка, двойка, двойка, двойка, двойка. На скорость, да, мы уже на высокой скорости идем. Ну, сейчас мы обходим вот эту конструкцию, и нам потом надо направо, как раз, где за ней будет высокий уровень турбулентности. Сейчас мы на своих мужественных плечах, ногах и так далее все это испытаем. Можно, конечно, чтобы не попасть в облака, свернуть налево, я так и сделаю, но я максимально хочу близко к линзе проскочить, потому что, во первых это красиво, во-вторых, это интересно, ну и так, в общем-то, познавательно. Где-то справа сейчас правда прячется, у нас 3300, он 2700, понятно, что мы на него не наденемся, но вот так вот весело. как вы видите облака тают там у нас дальше на юг все все спокойнее ну, вот это облако мне нравится интересно почему она торчит из общей системы но ну, чтобы понятно было снижение наше минус 5 метров в секунду ветер попутный 53 километра в час ну таких две массивные штуки торчат так поинтируюсь по местности я запомню как это все выглядит когда облаков нет ну да, мы сейчас уже проходим правильно в Пикдебюр. Нет, еще не проходим. Пикдебюр у нас два варианта. Или он остался сзади, вот там. Или он впереди, вот там. <сёк> Интересно, где? Ну, судя по тому, что торчит вот такая стенка, тут, похоже, волна за Пикдебюром. Мы в ней уже сегодня три раза были. Поэтому попробуем к ней подобраться. Да, похоже, это она. Ну или что-то еще. А, вон он, Пикдебюр, вот. Вот он, друзья. Видите, как тяжело ориентироваться, когда все в облаках скрыто. В принципе, есть карта, можно было бы по карте сориентироваться. Но зачем нам карта, если мы и так все помним? Сейчас мы выходим в волну, которая за пикобюром. Тут у нас мы уже все знаем. Волна здесь сильная. Сейчас нас опять вынесет на 4000, и мы сможем летать до вечера. Мы просто хотим ли мы летать до вечера, как мы начали летать? 6 утра и а сейчас у нас уже 12 еще, еще. Да, еще часик ну давай до часик я думаю что в самый раз будет вот друзья как выглядит хорошая боевая волна 43 километра в час будет Подъемность хорошая ну и вот за пик дебюром облака представляете если бы мы по какой-то причине пошли бы напрямую через пик дебюр попали в область и нас в области смогло доживать со страшной силой. Ох, это я страху нагоняю, друзья, страху. Просто есть люди, которые, наверно смотрят видео часто для этого, побояться. Ну вот вам побоитесь. Представьте, что мы вот, ну, были, кстати, вот так вот. показывает. Вот так вот эта конструкция на передней части Сейчас вот, не видно, где мы были, потому что мы ну, многоэтажная, красивая, слоистая конструкция на ее фронте были. Вот, и следующая волна, она более сильная. Наша не больше 3,5 километров давала старая конструкция а здесь мы уже три с половиной километра набрали то есть восполнили всю высоту которую потеряли на переходе ну и у нас скороподъемность 5 метров в секунду почти два этажа в секунду этажами может считать ну, красиво красиво ну никакого страха не получилось я никак не удается снять когда мечта летать настоящий хоррор какой-то light версии то есть, потому, потому что быть друзья мы боимся опуститься вот туда вниз и предстать перед торжеством ну, не знаю вот областной турбулентности мы видите зал залазим в волну вот где можно вот даже вот смотрите ручку бросить и вот так расслабиться сидеть и планер сам в этой волне летает набирает высоту эдуард возьмешь ручку оттуда mm -hmm. сейчас с волны сбросят ох вот так вот, друзья, до новых встреч, Многие геи. погода бомба, контент огонь.